Уведомления по вашим задачам приходят на корпоративную почту. Тема письма такая же, как в кратком описании задачи. В теле письма написано, какое у задачи состояние. Если состояние проверка или сдача работ, то это значит, что работа по вашей задаче закончена и требует подтверждения. Вы можете открыть задачу из письма. Для этого есть ссылки, номер задачи и внизу письма. Нажмите тут, чтобы открыть это в один из задачник. При переходе по данным ссылкам у вас откроется форма задачи в которой будет написано «Отчет о выполнении». Если вы с ним согласны, то для уведомления об этом исполнителе вам необходимо завершить задачу. Чтобы это сделать, нужно зайти на начальную страницу, выбрать раздел «Задачи от меня», кнопка с синей стрелкой, выбрать настройку списка требующей проверки, поменять зеленый кругляшок на красный. В этом списке вы найдете задачу с тем же номером, как у той, которую вы открыли. Номер задачи можно посмотреть в тексте открытой вкладки», Следуем за словом «Задача» идет ее номер. В списке задач номер задачи находится в левом верхнем поле. После того, как вы найдете задачу в списке, откройте ее, нажмите кнопку «Завершить», статус изменится на «Завершена» и сохраните изменения с помощью кнопки «Сохранить» или «Сохранить и закрыть».